Называйте все своими именами. Ведь из лжи сегодня состоит твой день. Путает вас власть грехами, временами. Полнит разум твой сомнения, страх, лень. Всей преступной власти это крайне важно. Разделить вас, олухов, накормить вас ложью. Их пугает в принципе, когда ты отважный. Когда правду знаешь ты. Власть покрыта дрожью. Это стихотворение вы найдете в сборнике «Цензура». Подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго!